Апартаменты в 50 метрах от моря с ремонтом. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске апартаменты с ремонтом в 50 метрах от моря. Ань, вот так выглядит апартаментный комплекс Пальмира. Кстати, есть апартаменты без ремонта, с прямым, просто бомбическим видом на море, на закат. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Все? Да. Чуть-чуть <свят> мы припозднились, солнышко уже заходит. Вот так выглядит апартаментный комплекс Пальмира. Ну, тут само собой входная группа территория закрыта пойдемте покажу вам еще на обратную сторону там у нас мангальная зона анна Эдуардовна, пойдемте я вам покажу мангальную зону вам понравилось да идем идем вниз это тропательный друзья просто чтобы понимали это там где мы бегаем где? с нашей любимой долькой а, а. Ну. Теннисный корт. Чей? Санатория. Это не наш теннисный корт. Это футбольное поле. А, ну, ну, не наше. Это Это не наше. Это санаторное. Вот. А вот здесь уже наше. Вот оно. Подрезали бананчики. Чтобы они хорошо росли. Вот. А парковки здесь где-то на 18-20 а, машин 6 тысяч в месяц стоят парковочные места и вот тут имеется беседка раньше тут мангальная зона была а. А вот она мангальная зона видимо она никому стала не нужна в общем вот оттуда заезд на парковку если вдруг вы будете здесь арендовать апартаменты да или покупать то вот пожалуйста welcome Друзья, видео записываем на следующий день, потому что стало темнеть и хотим показать вам еще дорогу То есть, к жилому комплексу Пальмира есть а, три пути Нет, три путя, как в анекдоте Шутка, три пути Значит, с курортного проспекта, с апартаментного комплекса Камелия Там можно заехать с курортного проспекта прямо к дому Сейчас ставлю кадры с видеоархива То есть, если вы живете на Яна Фабрисуса вы через санаторий золотой колос. Спускаетесь, проходите под курортным проспектом и попадаете на стадион, откуда уже можете попасть на тропу Теренкур. Второй заезд э, с Куртного проспекта это уже санатория Ворошиловский. И третья дорога: сейчас <связать> покажем. Все, <связать> погнали. Да. Друзья, и третья пешеходная дорога. То есть это остановка Металлург. Там знаменитая хинкальная. Вот за углом не менее знаменитая Чебуречная, то есть вот тут вот пешеходный переход. Эта остановка называется санаторий Металлург. И если вам нужно пешком спуститься или подняться от апартаментного комплекса Пальмира, то, только... то нужно, друзья, преодолеть внимание... Угадайте, сколько ступенек. Но они легкие на самом деле, смотрите. Раз, два, три. Когда Потом еще, допустим, 10 И в общей сложности, друзья. Друзья, ступеньки, правда, не страшны, видите, они сменяются ровной дорогой. Зато это тропатинкур. Вот эти ступеньки. И вы здесь можете заниматься литр например, на этой лавочке. А, либо вот на той. Или бегать, бегать, ходить, да все что угодно. А посмотрите, Топатинко, это просто сказка. И вот она, Пальмира. Друзья, и тут вам доступны пляж Камелия. Как туда сделать бесплатный пропуск, звоните, пишите, я все расскажу. Следующий пляж, санатория Металлург. Туда нужно а, копию паспорта, чтобы зайти на территорию. Потом санатория Ворошиловский и пляж Бытха, он муниципальный. Далее будет дикий пляж. И уже пляж санатория Иска. Потом идет пляж Заря. Куда мы тоже сейчас забежим? Пляж санатория Актер и Мацести. А, кстати, кстати, кстати. Второй татуин, вот отсюда. То есть вот там проспекция. То есть вы тут можно припарковаться. И здесь официальный швагбам, так скажем, чтобы зайти на трапутеринку. Но тропа Тинку длится от стадиона, от э, камелии и вплоть до Мацесты это получается 5 километров. и после пробежки на тропе Теренкур я всегда спускаюсь на пляж Заря чтобы позаниматься и растянуться обожаю тропу Теренкур Итак, заходим в квартиру, общая площадь 30 или 33 метра вместе с балконом, вот, правда, не помню. То есть это прихожая, вместительный шкаф, извиняюсь, чуть-чуть а, моргает, а, совмещенный санузел, душевая кабина, ну, все такое новое, водонагреватель на всякий случай. Очень хорошо сдается в аренду. Сейчас не сдается, потому что апартамент продается. Что вы понимали, если сейчас этот апартамент сдать длительно, то это минимум 60 тысяч рублей. И есть балкон. Чем хороший этот апартамент, тем, что он не жаркий, друзья. Он не жаркий. Море там слегка видно. Летом его не видно, потому что здесь все будет утопать в зелени. А это 42 метра. Здесь вид намного интереснее. какая прихожая. Это кухня, совмещенная с гостиной. Просто окон больше и потрясающий Вид. Совмещенный санузел. Дешевая кабина. Кухонная зона. Дизайнерские люстры. Так, посудомоечной машины нет. Холодильник. Вид в сторону. Адлера. Но ну, этот апартамент будет более жаркий. Давайте вот так еще покажу. И такой балкончик застекленный. С видом на потрясающий закат. Ежик, привет. А, ежик, нет моей Дольки на тебя. Завтра с Долькой пойдем бегать. О, <Здравствуйте>. Да, это у нас 71 метр, смотрите, уже как бы темнеет, а здесь у нас что, Ан, ты видишь, что это такое? Здесь, ich короче, tup, tup. Здесь? <с conversation> ну, ну, короче, здесь под гардеробную, я так понимаю, вот, кому интересно, планировку скину, стяжка, ich здесь санузел, уже как бы это, вот, а Грона, здесь этот... Ну, короче, сантехника уже размещается. Большой санузел, короче, квадрата, наверное, четыре с половиной. Ну, здесь уже фонарик не потребуется. Мне так нравится. Это студия. Здесь вот что? Коммуникации. Возможно, здесь будет кухонная зона. А, нет, кухонная зона все-таки будет вот здесь. -а -а. Вот она, кухонная зона. Вот. И, друзья, смотрите, какой здесь вид. Здесь, конечно же, вид. Аня, смотри, не вывались. Дима, б... и там, и тут. Вот Это футбольное поле. Там теннисный корт. Ну, конечно, все это в таком, я вам скажу, состоянии. Придомовая территория. А, мангальная зона. И закат. Какой здесь закат. Так, это у нас 42 метра. Она без ремонта. Кстати, их можно объединить с той, которая 71. Короче, такой же большой санузел. И прямой вид на море. Она с балконом. Блин, классненькая. Значит, смотрите. Вот так. Сейчас я подойду к вам, хорошо? Ага. Балкон. Вот смотрите, ее можно объединить. Вот с этой, которая 71, а можно не объединять. Смотрите дальше. Что тут интересного? А вот эту стену можно убрать. Стену можно убрать. Либо вот эту стену можно убрать, которая в санузле. И получится у нас, картины висят еще, значит, вот эта квартира, она тоже 42 метра. Смотрите. Что это? Это санузел? Я так понимаю, наверное. Короче, прихожая санузлом, и она тоже студия, и все три квартиры можно объединить. Стоимость озвучу, немножко терпения. Друзья, и прежде, чем я озвучу стоимость, хочу попросить вас поддержать данное видео лайком. Если вы впервые на канале, подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего любопытного в соцсетях. Туда тоже подпишитесь. И еще в жилом комплексе, не буду говорить название, появилось 110 квадратных метров с ремонтом, с потрясающим видом на море. В доме бассейн, спортзал на подарок судьбы не пропустите это видео ну а апартаменты в жилом комплексе пальмира 30 метров 12 миллионов можно купить в потеку кстати полная стоимость 40 метров там или 42 по-моему она идет 20 миллионов 71 метр 30 миллионов 42 метра которая с ремонтом стоит 21 миллион и есть еще хостел 175 квадратных метров там что около семи полно номеров Кому интересно, то есть это готовый бизнес, считалку и более подробную информацию скину вам в личку, если вы напишите мне на WhatsApp. Ну, а у нас на сегодня все. С вами был канал Волк Стрит, Дмитрий Волков и Анна Космос. До новых видео. Пока!